Я не владею испанским, немецким, французским Мой кругозор остается достаточно узкий Только любовь, только воздух Я не владею английским, турецким и шведским, Мой кругозор остается достаточно детским. Только летучая радость, жгучая куря, Только надежды и страхи в моем кругозоре. Греческим я не владею, Латынью санскрита Мой кругозор да как прялка с корыта Только рождение и смерть, только звезды и зерна В мой кругозор проникают, дышат просторно Я не владею морским, деревенским, спортивным мой кругозор остается почти примитивный. Только мое и твое сокровенное дело Что на земле с человечеством вечно летела Только любовь, только воздух и суши и море Только надежды и страхи в моем кругозоре в мой кругозор проникает Дышит проснувшим только рождение и смерть, только зима.